Всем привет, вы на канале Видео Бэйби. Я пишу, извините за то, что говорю, что за того, что сейчас 7 утра, и сегодня по поединке рождения, я ему буду читать рэп, а также дарить очень много крутых подарков. Он сейчас спит, и я просто буду его разбудить, потому что весь сюрприз пойдет. Но прежде чем смотреть это видео, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать первые уведомления о наших новых видео. Сейчас, сейчас. Здоровья, папа, Желаю много денег, новую модель Apple, спортивную машину, выбирай, какую хочешь И путешествие туда, где не было Все, что попросишь, получится Но ты же, папа, умница, умница С днем рождения, мой родной Пусть все твои мечты, все сбудутся Нужно вставать, хватит спать, эй hey! Тебе сегодня 35, давай повеселей У меня сюрприз от а дочки твоей, оу oh, Просто немало узней годов Седины стартов, сказанных слов мало Но я для тебя, папа, этот рэп зачитала Сама написала, сама сочиняла Мой рэп для тебя, папа С днем рождения, папа Папа С днем рождения, папа Папа Ну ты даешь, я просто варенный. Ребята. О, мама мия. Ну я так и знал, что по-любому каждое мое день рождения. Каждое мой день рождения это будет рэп. Боже, мне надо хоть умыться, я не знаю. Просто я вообще в шоке. Я вареный, я вообще я вареный, как и приваренный. А что это такое? Я ничего не знаю. Такой камеру выставила все же как надо. Ничего себе. Шарики. Такие ли да еле она тут. Айфон? Ребята, айфон, еще один айфон. Ну ты даешь. а кто купил? У тебя ж бабок нету, стопудово Подписчики, вы все собирали мне на телефон А Докривай. кто? Докривай. Где ты взяла телефон? Да стой А? Не знаю Или это шутка? Телефон, реально, блин Ребят, у меня еще один iPhone. Так что все. Я уже с двумя телефонами буду. А ну, что такое? Ого, жесть. Что это за бриков Блин, я не знаю, как вам это все показать. Видно ли вам? Это какие-то шоколадки, что ли, блин? Это шоколад? Боже, ну сл... это шоколад! Охи развела, реально, блин! Ребят, это шоколадный iPhone. смотрите, еще какие-то маленькие шоколадки здесь! Кубики, квадратики, вот такие вот! Это телефон настоящий! Да ладно! А как его это? Вот! Вот! Смотри, камера даже есть! Да ладно! Он распился. Yeah. Разбился. распился. Распился. Это шоколадка. Я думал, это айфон еще, блин, а. Да это шоколадка. Вот, блин, надурила меня. На по Ну конечно круто удивило, реально. Это еще не все. Не все? А что еще? <смех> завтра, завтра. А что еще? Пошли завтра. Твои хоть и штаны одену. Холодно, а пипец. Реба... пипец. Ребята, холодище, вообще жесть. Сейчас хоть штаники одену, а то не буду в голой ходить. Так, э, блин, не показывай, слышишь? <смех> <знаешь. смех> Глаза закрыл? Закрыл. Обещаешь? Обещаю. Обещаешь? Отвечаю. Ну, пошли. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Так, тихо. Я Точно жду. глаза закрыты? Ну да. Аккуратно, сейчас еще ударимся в барку, разобью голову. Присядь, пришай. Своей день рождения. Двери, аккуратно. Какие двери? Здесь нет дверей. Аккуратно, шарики. Открывать? Стоять. Апана. Ух ты. Вау. Что это такое? Это что, торт? Это айфон Нифига себе, еще один айфон Это жесть, ребята, еще один айфон Вообще ужас Мазеф... Мазеф... Мазефак, а я Так Ай, как он пахнет, как он пахнет Вау. Так, давай вставай, О, Тут Реб... написано, с днем рождения папуля Покажи mm -hmm. А что ты за модель? Аккуратно, он съехал. Ой, он съехал. Еще, не он съехал, ребята, да? видите, я он? Вижу, чуть-чуть съехал. А его интересно, можно вот так взять с ним? Не надо. Давай попробуем. Не рискуй. Смотри. А ну. Он что-то поднесал. А там некого сева там. Алло. Так, ребята, делайте скриншот. Говори. Алло, ребят, спасибо всем за поздравления. Где ты такую штуку заказал? Я такого в продаже не видел. А, у меня руки прилипли. Алло! Алло, гараж! Ааа, он пахнет, Лера! И что я должен делать? Ты? Ты будешь сейчас загадывать желание? Я уже его хочу попробовать. А, где... Ай, а, я хочу, так, чтобы тихо, тихо, нельзя... О, у нас было э, миллион подписчиков. Только, ребята, вы никому... Дер... Это... На. Меня... На держи. Шер... Ребята, желание рассказывать нельзя, поэтому вы никому... Это надо затушить или оно так и должно. Быть? Надо само. Как <соспушиться>. Да? Да. Ну все, желание. Ребята, такое-то желание никому нельзя рассказать. Все, оно должно сбыться. Оно должно сбыться, мое желание, реально. Вот тут, да, Да, вот так? Да. Вот так? Да. <свист> <свист> Режу телефон. Вау. А это можно эту верхушку есть? Угу, вот эту не до конца порезал. А ну посмотрим. Ух ты! где какой. М -м -м. Попробуем? Да. Я же сама так есть хочу, я ничего не ела. Ребят, ну что, давайте сейчас посмотрим, здесь несколько девчонок меня поздравило, деток с днем рождения, и я хочу все таки посмотреть. Смотрим. я являюсь вашей канаткой с 2014 года. Тогда я очень любила клип «Я папа твоя дочка». А сейчас моим любимым клипом является клип «Я не пропускаю ни одного вашего видео». Желаю, чтобы Лера вас слушала а новые идеей для видео и клипов выходили очень быстро. С рождения! Спасибо а -а -а! большое! Здравствуйте, Евгений! Хочу вас поздравить с днём рождения. Желаю счастья, здоровья, доброты больше, всего самого моего лучшего. Самое главное желаю вам, чтобы у вас было больше пяти миллиардов, триллиардов Угу! Да. В общем, днём рождения. Спасибо большое. Ну, безумно понравилось реально. Вы, вы, просто чудо. Спасибо большое. Это реально круто, реально круто, когда ты вот со стороны видишь, когда тебя подписчики поздравляют. Спасибо большое. Для рэпчик сегодня было это очень круто, потому что на следующий день рождения я и по любому тоже, наверное, скорее всего буду читать рэп. В смысле? Наверное, ско... скорее всего. Ну, ну, возможно. Шоколад есть? Э, Хаммер, ты чё? Ребят, шоколад ест. Ребятки, сейчас очень хочется зайти на свою страницу ВКонтакте и на страницу в Инстаграм и посмотреть, сколько людей меня поздравили, почитать ваши комментарии. Окей. Нажимай Инстаграм, Инста, Инста. Заходим на страничку. Подписывайтесь. Вау. Лер, уже 173 комментария. Вы представляете? Поздравляет! Смайлики, боже, зайчики вы мои. Спасибо большое. Женечка, самый хороший и добрый блогер. Я тебя поздравляю следующий с днем рождения. Желаю оставаться таким же лучшим и добрым, самым милым папой. Мирой благополучия. Короче, ребят, здесь очень сильно много. Я не могу, к сожалению, всех, потому что это займет очень много времени. Ты поздравил папу с днем рождения? А? Ты посмотри, сколько меня уже поздравило наших любимых подписчиков. Да, камер, да. Меня очень много поздравляют. А ты только сидишь и смотришь. Мне же папу поздравить. Смотришь ты. Смотри, смотри на меня. Заходим в контакт. Ой, уже Папа. сколько. Вы посмотрите, сколько здесь. Папа. А. на него тоже эта штука действует. Угу. Он тоже балдеет. Угу. Ну что, здесь я вы, выкладывал такой же самый... Ребятки, пост практически такой же, он идентичный. Вот уже, 193 комментарии. Лера, это только за, за несколько часов. Первое, это, по-моему, 8.03 утра, Анастасия Флорина да, меня поздравил. Самое первое. Ну, сколько людей, реально, вау. Это так, блин, это, ну, это не может не радовать. Всего самого лучшего. Сколько тебе лет? Потому что в душе тебе всегда 15. Да, неважно, сколько лет, да, ребятки. Мне сегодня 35. С днем рождения. Я искренне все душе и чистого сердца. Хочу пожелать. Антон Хархуновый. Так, был пост. Давайте зайдем в сообщение. Вы видите, у меня половиной тысячи сообщений непрочитанные. Мама, не горюй. Сколько здесь? Здесь надо полностью все читать. Боже мой, сколько здесь? Ребята, ну здесь тысячи сообщений, так что... Спасибо, ребятки. Физически не могу это все прочитать, к сожалению, но очень много. Спасибо вам, родные. Скоро будет очень много рэпа, то, что вы ждали. Так что мы любим вас, окей? Ну что? До следующего видео, до следующего рэпа. Всем пока!